Один подписчик попросил меня снять видео о энергетических вампирах, рассказать, как с ними можно бороться. Я, в принципе, уже говорил, как можно беречь нервы и как можно не попасть в передряги, то есть контролировать ситуацию. Это, в принципе, применимо и к подобного рода ситуациям. Я обращу ваше внимание вот на что. Любой энергетический вампир, он требует от вас большого выделения энергии, которым и будет в итоге питаться. Так вот, поймите, он выискивает у вас какие-то слабые моменты, какие-то точки, какие-то мозоли, ранки, и начинает на них надавливать, начинает их расчесывать, понимаете? Вы, как человек, ну, судя по всему, подвластный влиянием извне, ну, так же, как и я, в принципе, каждый подвластен, только в разной степени. Мы ведемся на все эти вещи и <связываем> начинаем, как говорится, играть по их правилам. Суть решения проблем заключается в том, что вы должны контролировать свои мысли и свои эмоции. Я уже говорил вам о том, что если, предположим, вы ощущаете прилив какой-то эмоции, будь то положительная, то есть чрезмерная радость, вызванная появлением какого-то человека, или негатив, опять же появлением какого-то другого человека, то вы должны, прежде чем дать волю своим эмоциям, споймать себя на этой мысли, споймать себя на этой эмоции. Вот чему вам нужно учиться и проанализировать ситуацию, что происходит. После этого сделать выводы и устаканить свои разбушевавшиеся гормоны. Это единственное решение подобного рода проблем, потому что любой обманщик, мошенник, фокусник, глижианист какой-нибудь, сотрудник правоохранительных органов, чиновник, Многие, многие, многие другие, ну и в том числе энергетический вампир, они ждут от вас того, что вы проявите эмоции, что вы поведетесь на провокацию, что вы сделаете так, как выгодно им, чтобы они использовали эту ситуацию против вас. Это равносильно тому, что навстречу вам идет какой-то мошенник или знакомый вам человек и улыбается. Поймите, если кто-то идет навстречу вам и улыбается, я повторял это сотню раз и повторю еще раз, то этому человеку от вас что-то нужно. Ну, если это не ваша прям кровинушка, которая просто рада вас видеть. Понимаете, да? Люди — это эгоисты. Люди всегда использовали друг друга. По-разному. У кого-то больше мозгов, у кого-то меньше. У кого-то больше смекалки, у кого-то меньше, у кого-то наглости больше. В общем, это не суть важно. Суть важно то, что ваши эмоции – это ваша слабость. Отсутствие понимания ситуации, отсутствие анализа и контроля. Вот что позволяет вампирам, мошенникам и прочим уродам вас грабить, обдирать, эмоционально подрывать, высасывать и все такое прочее. Сделайте выводы, если не поняли, пересмотрите еще раз это видео. Я достаточно подробно описал, как на самом деле можно преодолеть подобного рода проблему. Это просто, но и сложно одновременно, особенно если вы никогда не пытались контролировать свои эмоции. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии, репостите видео. Будьте людьми умными, спокойными, грамотными, сильными и благородными. Всего доброго!